Выбираем окружность, делаем один укол, второй укол, удерживая клавишу Ctrl, тянем окружность. Выделяем. Закрываем замочек, задаем размер, к примеру, 80 мм. Нажимаем клавишу 4, дублируем Ctrl D, дубль уменьшаем, тянем налево. Ctrl D, дубль тянем направо, удерживая клавишу Ctrl. Ctrl-D, дубль тянем вниз и за маркер увеличиваем. Ctrl-D, стрелочкой перемещаем вверх. Удерживая клавишу Shift выделяем нижнюю окружность и верхнюю. Контур, разность. И помещаем вниз. Это будет рот нашего смайлика. Все выделяем Ctrl-A, контур, а оконтурить объект. И дублируем. Все выделяем Ctrl-A и группируем. Теперь это у нас один объект. Мы объект дублируем. Ctrl-D. Появляется второй объект. И еще раз Ctrl-D. Нажимаем клавишу 1. И для демонстрации строим дополнительный элемент. Для этого выбираем прямоугольник. Строим. Красим черный цвет. Это у нас будет ткань заправленная в пять. Строим еще один прямоугольник и красим в желтый цвет. Скрываем все элементы и открываем по очереди. Первый это прямоугольник, черный. Мы его переместим в самый низ. Это будет ткань, заправленная в пальц. По черной заправленной ткани выполняется строчка «Разметочная по форме аппликации. Мы ее показываем, но перед этим выделяем и разгруппируем. То есть нам не надо центральные элементы, чтобы обозначить контур, на который будем накладывать желтую ткань. Выделяем. Flash делит. Контур этот выделяем. Проходим заливка-обводка и заполняем пунктиром. Проходим расширение параметры. Наблюдаем как выполняется строчка. Применить выйти. Сверху накладывается желтая ткань, которая показывается желтым прямоугольником. Мы его открываем. Затем выполняется обстрочка, которая выполняется редким зигзагом. Мы ее выбираем. Заливка и стиль. Даем толщину 2 мм. Клавиша Enter. Проходим расширение. Параметры. Плотность 1 мм. Примить выйти. Продублируем. Скроем прямоугольник. Элементы покрасим в желтый цвет. Разгруппируем. Пройдем контур. Исключающие или. Следующий будет вышиваться лицевой валик. Мы его переместим в самый верх. Откроем. Опять все скрываем. И открываем по очереди. Первый прямоугольник. Вторая разметочная строчка. Мы ее покрасим в другой цвет, чтобы у нас машинка останавливалась. Например, зеленый. Чтобы вспомогательные элементы не преобразовывались в стежки, мы их закроем на замочек. Следующая желтая ткань накладывается. Это желтый прямоугольник. Чтобы не генерировалось стежки, также закроем замочек. Следующий у нас выполняется обстрочка закрепляющим валиком. Следующее это результат полученный после обрезки. Чтобы его увидеть мы закроем желтый прямоугольник. И также закроем на замочек, чтобы он не генерировался в стежке. И следующая область это лицевой валик. Лицевому валику добавим ширину 3 мм, покрасим в синий цвет, пройдем расширение параметры, применить выйти, проверяем. Выделяем все, Ctrl-A, проходим расширение, симулятор вышивки. Сначала выполняется строчка, после того как мы наложили ткань, у нас выполняется укрепляющий зигзаг. После обстрочки вырезаем области. Выполняется обстрочка лицевым валиком.